Здравствуйте! Меня зовут Евгений и сейчас я хочу вам рассказать про одно из более продвинутых, но менее известных, так сказать, фишек под названием VDI, то есть Virtual Desktop Infrastructure. Что это такое, во-первых? Это возможность, ну, грубо говоря, заменить RDP, то есть терминальные сервисы, когда каждому пользователю будет выдана виртуальная машина с рабочей станцией. И более-менее пользователю об этом заботиться не нужно То есть, ну, мы знаем уже про То, как Overt может виртуализировать сервера Это довольно-таки ясно Но в случае с VDI Это более интересно И чуть-чуть отличается э, В связи с тем, что это уже не сервер а, дес, а десктоп И важнее графическая часть А не серверная То есть здесь уже есть некоторые нюансы И также как в связи с тем, что Десктоп это часто очень это Windows то есть, есть нюансы и сегодня я хочу вам показать и для начала давайте ну вот вы видите здесь у меня есть несколько виртуальных машин, которые имеют необычную иконку, это и есть виртуальные машины VDI и это обычный портал знакомый, известный, но в чем разница у меня есть Active Directory, в нем есть пользователи Active Directory и пользователь может зайти на юзер портал что это такое? это когда мы заходим на Overt у нас есть два портала администратор и соответственно вот этот юзер портал это и есть VDI часть Overt здесь у меня добавлен, я позже покажу как это сделать у меня добавлен домен вот этот demo.lan добавлен в Overt и я захожу прямо вот этим пользователем Overt1 сюда. То есть, вот что есть у пользователя. У пользователя есть компьютер, браузер и у него установлен Remote Viewer. Не более того, я захожу, ввожу свой пароль от домена, нажимаю Enter, после чего мне должно быть сразу же предоставлена в фулскрине виртуальная машина с введенными учетными данными. То есть я зашел, как пользователь Overt1, в доменную машину и пользуюсь ей, как обычной доменной машиной. Здесь работает копипейст и так далее и тому подобное. Ну и давайте теперь и отключаюсь от нее, соответственно, и вот я вижу этот юзерский портал. Давайте пройдемся подробнее, как же это было сделано. В первую очередь, этот домен нужно подключить к Overt Engine для этого ну, есть такая команда engine manage domains и вот буквально этой командой то здесь указывается название домена, провайдер это может быть AD, либо IPA, либо OPPO LDAB, и пользователь джойна. Вот команда при которой привязывается IPA сервер, как вот здесь видно провайдер просто нажимается Enter после этой команды, вводится пароль от пользователя ну, администраторского, -либо, который может привязывать к домену. И перезагружается в Advert Engine. После этого появляется этот домен в Engine. Дальше что мы делаем? После этого нужно пойти во-первых, нужно пойти в, то есть, в систему пользователей и добавить сюда нашу группу. Это делается так. Мы нажимаем Add. Здесь уже появился наш домен. Находим всех пользователей и добавляем эту группу Соответственно, все участники этой группы смогут логиниться в юзер-портал. После чего нам нужно создать наше VDI. VDI — это такая парадигма, как Pulse в Overt. Для того, чтобы это создать, мы настраиваем виртуальную машину и создаем из нее темплейт. Ну, это, я думаю, известная функция. То есть мы берем виртуальную машину, настраиваем как нужно, выключаем, создаем из нее заготовку. То есть здесь, Make Template, называем ее как-нибудь и сохраняем. Вот у меня есть эта машина Windows 32-битный. И я из него создал уже темплейты. Вот они здесь. Есть один 64-битный, один 32-битный Windows. Вот у меня два темплейта создались. Затем, если я хочу э, создать VDI на основании вот этого темплейта, допустим Windows 7, я иду в Pools. И создаю новый пул. Здесь он сразу спрашивает темплейт, на котором основан. Вот у меня их тут два. Я беру любой из них, ставлю на название. Скажем, где я 3. Описание. Ну, неважно, И одну машину. То здесь можно задать сколько угодно машин, то есть может 10, 100 И также есть. То есть мы поставим пока одну. И нажмем ОК. Вот он создался создалась виртуальная машина. Если мы пойдем сюда в виртуальную машину, мы видим, что здесь вот создается одна виртуальная машина, принадлежащая к этому полу. Мы захотим еще, мы нажимаем Edit и говорим Increase number of Yams in Pool by и ставим номер, допустим, на одну виртуальную машину. Когда нажмем нажимаем ОК, ok, здесь уже будет две машины, вот создается еще одна машина этого пола. Эти машины создаются на основании диска-темплейта и при каждом запуске они могут запускаться как stateless. То есть запускается, пользователь делает свои действия, как только машина выключается, снапшот удаляется. И при каждом последующем запуске она имеет состояние темплейта. То есть, что очень удобно. В принципе, можно в Over3.5 уже есть версии темплейтов, даже в 3.4. И можно обновить версию темплейта, заменить, соответственно, все виртуальные машины после перезапуска. Что, мне кажется, довольно-таки удобно. То есть, вот здесь, если поставить template version, да, то есть темплейт и субвершн поставить здесь уже не заменять, когда я создал ее но при создании темплейта можно создать Windows 7 и latest соответственно, когда мы будем обновлять темплейт Windows 7 все виртуальные машины после перезагрузки будут основываться на новом темплейте, что довольно-таки удобно вот мы создали наш VDI pool, но еще одно осталось нам это два права сейчас только админ может трогать эти машины, соответственно, мы добавляем нашу, нашу группу. Опять идем в DemoLan и добавляем нашу группу Users. Роль и user должна быть. Добавили. После чего, если в UserPortal, вот у нас сейчас есть доступ к Pool1 и Pool2. И если мы а вот он появился в Pool3 сразу же. То есть здесь мы не видим конкретную машину. Мы видим, что нам есть доступ к VDI Pool. Как только мы запускаем, машина этого пула. Вот видим, что нам присвоилась вот эта виртуальная машина. Это может меняться. Со следующим логином другая машина будет выдана. Но так как мы логинимся под своим доменным пользователем, это не должно играть никакой разницы совершенно. То есть в этом преимущество VDI. У пользователя может быть даже тонкий клиент, при этом он всегда имеет доступ к машине в каком-то, ну то есть в, к своему VDI. И по дабл клику он сюда заходит и все. И ничего ему больше не нужно не нужно делать. Далее. Давайте пройдемся. То есть это была часть WIRT. Мы настроили, наш пул поднимается. Ну, давайте вот мы на эту готовую машину зайдем, которая у меня есть. Вот, просто дабл-клик. И открывается в фул Нам логи, нас логинит под пользователем, который нам нужен. Что нам нужно здесь сделать, чтобы это работало? Во-первых, нужно поставить spice agent. Он скачивается с сайта spicespace.org. Я вот здесь это все закидал на диск C, чтобы. То есть вот три компонента. Первый. Даже нулевой компонент это все поставить э, драйвера. Потому что э, видите уже домены про, про вас прошли. То есть это рядовой пользователь. Чтобы посмотреть девайс-менеджер, я должен быть админом. Соответственно, нужно первым делом поставить в девайс-менеджере все драйвера, так как. Вот эти, допустим, доменные пароли передаются через, через э, Spice Serial консоль. Соответственно, здесь все установлено. Контроллеры. Все это стоит в virtio. То есть все это должно вот, быть установлено. Далее со Spice, SpiceSpace.org, скачивается Spice Guest Tools. Это нужно для вот, Full Screenа. А также, допустим, мы вот сейчас попробуем. Мы выйдем из Screenа. И сейчас разрешение виртуальной машины, как видите, поменялось. Под размер окошка. Вот мы сейчас уменьшили, все. Окно изменила размер. Мы увеличили, окошко меняется. То есть это тоже Tools нам это дает. Далее. Второй компонент, OvertGestAgent. Этот компонент нужно собирать из исходников. Под Windows. Это тоже, в принципе, это питоновский скрипт. И он доступен на GitHub или на гид-репозитории на папочки August Guest Agent. Здесь вот он. Здесь есть инструкция под для Windows, вот предми Windows, как его собрать под Windows. После этого создается издержка и она регистрируется как сервис. То есть поэтому у меня остается COVID. Она регистрируется. И, и после этого она может передавать данные, лочить, разлочивать компьютер и так далее. Далее. Третий компонент это довольно таки маленький компонент, но мне он очень много времени убил это authentication провайдер для винды соответственно, он есть в двух версиях 32 бит 64 бита лежит он тут же на гид репозитории вот он windows Create pro но его нужно собирать через visual studio и э, 32 битная версия собирается бесплатно в visual studio 64 битная нужно доставлять э, Windows SDK и так далее. То есть там нужно поиграться, чтобы его собрать. Но у меня это получилось после какого-то времени. И вот я собрал. Я скорее всего предложу к этому видео ссылку, где можно скачать будет данную DLL. -ку. То есть это просто DLL, которая ставится в System32 и затем она регистрируется вот этим REC файлом. И, и все. То есть она зарегистрируется под этим именем, как Credential Provider. После этого она может автоматически делать логин пользователей. То есть, в принципе, это все, что необходимо и достаточно для Видео. То же самое можно делать и с Linux, то есть Linux виртуальной машины, потому что здесь все это есть и для, для GDM-плагины, KDM и PAM-скриптив. То есть для Linux все то же самое точно так же есть. Ну, просто проще было и наиболее распространено это делать с, с Windows. Соответственно, что еще мы можем необычного, да? Эти виртуальные машины, например, вот у нас есть виртуальная машина. Мы теперь видим, на ней стоит agent, мы видим ее IP-адрес, мы видим ее name И также мы, например, видим сессии. То есть мы видим, что сейчас на этой машине с вот такого IP-шника залогинен вот такой вот пользователь. То есть это пользователь оверта. Это пользователь, который залогинен в самой машине. То есть они здесь совпадают, и в принципе это нам и надо. То здесь можно это, это, это увидеть. И, соответственно, здесь э -э, это можно легко администрировать. Дальше, чтобы удалить пул, для примера, да, то есть у меня вот если это виртуальная машина. Ладно, я ее выключаю. Это было для примера, создано. третий пул с двумя этими машинами. Нам они не нужны, скажем. Нам нужно что-то, нам нужно... Стереть этот пул Мы берем эти машины в виде и идем в список виртуальных машин и детачим их от нашего пола. После этого, когда удаляется последняя машина, он спрашивает, удалить ли пол. Говорим, да. Все. Видя iPool 3 удален. Виртуальные машины остались, но их мы тоже удаляем отсюда. Remove. И все. Один. Все. На этом наша экскурсия завершена. Я думаю, что это очень интересная и полезная функция. То есть у пользователя может быть даже тонкий клиент, на нем браузер и э, э, Remote viewer или даже RDP. То есть мы можем настроить здесь консоль как RDP. И пользователи будут выплывываться ссылка на RDP, и он будет подключаться по RDP даже со своего браузера. То есть это тоже вполне возможно. И, а машины будут все нами менеджиться. Все они будут после перезагрузки сбиваться в исходное состояние, то есть не нужно бояться за э, повреждение данных и так далее на этих машинах. То есть пользователи ими используют и, грубо говоря, но вместо RDP, то есть вместо терминального сервера у нас есть у каждого своя отдельная виртуальная машина, что, так сказать, более продвинутая и более... Более удобно. Так мы можем даже дать админские права и все, что хочешь на этих машинах. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за внимание. И до свидания. Задавайте вопросы что в комментариях. И там есть ссылочки на по инструкциям, как собрать эти guest tools. Я вот это я это вам там предоставлю. Хорошо? Все. Спасибо. До свидания.